Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Здравствуйте, мои дорогие любимые. Сегодня с вами я, Арина Ласка, и мы в нашей творческой мастерской. Сегодня мы будем делать замечательный, уникальный, просто необыкновенный обряд, который позволяет нам э, изменить свою судьбу изменить свою судьбу к лучшему ее проявлению, к лучшим ее вариантам. А как это понять? Что значит «к лучшим вариантам»? Ну, э -э я немножечко объясню вот, на такой, вот по такой схеме. Души э, приходят сюда, на эту землю с определенной программой. И большая часть душ, она приходит именно в сектор вот этого минусового параметра. Это боль, страдания, переживания агрессия, злость, какие-то неприятности, болезни и так далее. Для чего это дается? Это дается это для приобретения, приобретения опыта в качестве определенных испытаний. Только после этого, когда мы проходим вот этот вот сектор, мы попадаем сюда. В принципе, Земля ⁇ это исправительная трудовая колония для душ. Поэтому как облегчить вот этот путь земного прохождения, как улучшить свою судьбу и как перейти вот сюда, в наилучшие варианты вашей судьбы, этим мы будем сегодня как раз-таки заниматься. И большая часть из вас, безусловно, еще вот на эту территорию не вступала. Посмотрите, у вас, у каждого есть своя судьба, но она предопределена в определенных параметрах, и она предопределена в определенных э, секторах и векторах. Вот это вот... Варианты боли, страданий, переживаний Вот это вот наилучшие варианты Здесь может быть и 33 завода И 5 пароходов И все что угодно Но это наилучшие варианты Любовь, гармония, счастье, удовольствие, богатство Здоровье, красота И деньги в том числе Которые будут приносить вам радость Так вот мы направляем свои вектора и работаем с нитями судьбы, которые будут нас вытягивать вот сюда, вот в эти поля событий, вот в эти огромное количество вариантов наилучшей вашей программы, прописанные по судьбе. И мы будем сейчас как раз-таки закладывать эти программы. И я хотела бы также предупредить о том, что… В интернете, вообще в средствах массовой информации, в книгах очень много дается различными специалистами материалов, заговоров, обрядов, ритуалов. Но, как правило, они не рабочие. Почему? Потому что обряд должен быть передан мастером из уст в уста. Только тогда, в определенных условиях, при ключах мастера, при его замках, он открывается и дает вам возможность работать с той или иной программой заговора. Поэтому я сейчас именно работаю на то, чтобы прокачать, усилить вас в этих энергиях и помочь вам, каждому из вас, в изменении вашей судьбы. Но не забывайте об энергообмене. Если вы вдруг решитесь кому-то передать этот обряд или э, поделиться, на, посмотри, своей подружке и так далее, он работать не будет. Все здесь в закономерности. Все должно быть сбалансировано, и поэтому то, что вы сейчас получаете этот обряд, храните его бережно для себя, иначе вы растратите эту часть энергии из своей судьбы в том числе. Поэтому а, сейчас слушайте внимательно. Если что-то непонятно, пересмотрите еще раз и еще раз, потому что здесь он такой многослойный, многоуровневый обряд. И опять же, если будут какие-то вопросы, можете мне писать на почту ру На страничке ВКонтактах Арина Ласка, в Фейсбуке, в соцсетях есть моя, э, мои контакты, моя, моя почта. Пожалуйста, можете писать, задавать вопросы, если что-то не получается, если что-то у вас там какие-то будут моменты шероховатости.